Всем привет, друзья! С вами Маша Странная, и я снова приветствую вас на своем канале. И прежде чем мы начнем, я хочу сделать небольшую рекламу канала одной замечательной девушки. Его зовут Ирина. Она резчик по дереву. Я думаю, что на моем канале в аудитории очень много людей, которые любят резьбу, поэтому я настоятельно рекомендую зайти к ней на канал и посмотреть. У нее на канале разнообразные видео, я думаю, что каждый найдет для себя что-то интересное. Поэтому переходите, ссылочку я оставлю внизу в описании. Будет классно, если мы поддержим Иру и добавим ей подписчиков. К тому же она действительно этого достойна. Переходите по ссылочке и подписывайтесь. Ну что ж, минутка рекламы закончилась, и теперь давайте приступим к делу. Как вы знаете, я делаю вот такие вот... Альбомы, блокноты на заказ. Этот блокнот состоит из самой книжки. Вот сам, сам блокнот он сделан полностью вручную. Тонировка, прошивка, сшитие каптала, покраска. Покраска. В общем, все сделано вручную. Он сшит полностью как настоящая книга. То есть с ним ничего не случится, все склеено, сшито. И после того, как он закончится, такой блокнот не стыдно поставить на полку, как полноценную книгу. А, а также я шью на них кожаные обложки. Такая обложка получилась. Символы заказчица выбирала сама. Я лишь выполнила холодное теснение, покраску, ну, естественно, сшила. Все это ручками, не машинкой. И получилась такая обложка. Сейчас расскажу, зачем вот эти петли. Здесь неспроста сделаны вот эти две петельки. Они предназначены для карандаша и для ручки. И в этом заказе конкретном есть еще резной карандаш. Карандаш вот такой. Он одевается через две петли. И получается своего рода замочек. То есть блокнот будет всегда с тем, чем писать. Чем мы, собственно, сегодня-то и займемся, а именно вот этим карандашом. Мне на нем необходимо вырезать волны и символ. Чем мы сейчас и займемся? Я не стала срезать все это ножом, потому что древесины мало, а у меня там не такой простой символ, который надо будет вырезать. Вот и волны. Поэтому мне, по сути, не нужны вот эти вот ребра. Я их просто сейчас на наждачном станочке сниму аккуратненько вот чтобы у меня осталось побольше древесины для резьбы. Вот на этой площадке как раз попробую, не знаю, много сняла или нет, но на ней я попробую вырезать символ, который нужно там такая фигурка с руной внутри. Посмотрим, остатки я сниму ножом. Ну а здесь сначала нарисуем волны, а потом уже резьба. Вырезать мы будем вот такой символ, по крайней мере я попытаюсь. Символ достаточно сложный для такого размера. Так, ну что, вот готов наш карандаш. Руну в символе я еще выжгу выжигателем, чтобы ее было чуть видно. Сейчас пройдусь немножко на И покрою морилкой. У меня тут моя любимая смесь по цветам. Очень мне нравится. Ну что, вот и готов карандаш, так он будет выглядеть, как, собственно, и блокнот. Завтра при дневном свете я его сфотографирую и отправлю заказчице. Вот такой получился карандаш. Следующее видео совсем скоро будет, потому что мне нужно срочненько к 7 марта сделать подарок. Для подруги, которая приезжает из Бельгии. Вот. Но это об этом уже в следующем видео. Поэтому всем спасибо за просмотр и пока!